Привет, как дела? Сегодня я расскажу о моей третьей поездке на Канарские острова, которая произошла в марте 2016 года, и на этот раз я выбрала остров Тенерифе. Надо сказать, что этот остров я выбрала после своей первой поездки на Гран-Канария, о которой я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Когда летела и приземлялась на Гран-Канария, я видела вот этот вот самый знаменитый в Испании вулкан который находится на острове Тенерифе. И он привлек мое внимание. Я думала, мы там и приземлимся, но, к сожалению, он оказался на другом острове. И я подумала, когда-нибудь я сюда вернусь и посещу остров с этим интересным вулканом. Но это был 2012 год. В 2014 году я выбрала остров Фуэрентовентура. Ну, видимо, там по деньгам было более выгодно, а об этой поездке я тоже уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Так как я была студентом и работала няней, чтобы заработать на оплату своего следующего года обучения в Лондонском университете, я могла позволить себе только одну поездку в год, куда-нибудь на пляж, позагорать и покупаться, на море. Я выбирала Испанию, но так как сама Испания стоила дорого, а у меня бюджет был где-то ну 600-700 фунтов. И надо сказать, что в 2016 году я полетела, спланировав эту поездку еще в ноябре 2015 года, я купила билеты, забронировала отель и все это вместе обошлось мне где-то в 500. Это примерно на тот момент 50 тысяч рублей на 7 дней Но это вот как бы самолет туда и обратно из Лондона И отель, ну может быть еще трансфер до отеля входил в эту стоимость Ну и плюс я всегда с собой брала 100-200 фунтов про запас на всякие развлечения, на пропитание. Питалась я в отелях всегда сама. Я заказывала селф-каттеринг. То есть, чтобы я могла готовить в отеле сама. Брала с собой некую посуду. На всякий случай, там, пластмассовые тарелочки, стаканчики. Но в основном в номерах с кухней всегда есть посуда, чайник, плита и холодильник. все что надо для готовки дома. Вот. И летела. И вот так вот в ноябре 2015 года я забронировала билеты. Так получилось, что вперед я летела э, на перекладных через Мадрид. Это была Air Europa, испанская компания Iberia. Вылетала я в 10 часов из Гатвика, до Гатвика добиралась Изи EasyBus Изи Бас это такая маршрутка в Лондоне, которая ходит от нескольких остановок в центре города, и как раз одна из остановок была рядом с моим местом проживания, поэтому я всегда пользовалась этим трансфером до аэропортов, которые находились уже за Лондоном, потому что такой трансфер стоил около 2 фунтов, если бронировать заранее. Моя Маршрутка Изи Бас ходила от Лили Роуд. Я жила на Эрскорте. Поэтому, ну, до маршрутки мне надо было минут 15 идти пешком с чемоданом. Чемодан у меня на колесиках, катился практически сам. В общем, я практически налегке, 15 минут добралась до маршрутки. И я поехала, наконец-то, в Гатвик. Села в самолет. И уже через какое-то время я была в Матриде. И мне надо было совершить переход на другой самолет. Это был трансфер, трансферная зона, но я чуть было не вышла в самом Мадриде, стала предоставлять билеты, там что-то, таможенный контроль начали меня снова сумки проверять. И я говорю, мне надо вот на этот самолет это а сюда. И наконец-то нашелся человек, который понимал английский, потому что испанцы не считают нужным говорить с людьми по-английски даже в международном аэропорту. И э, один человек добродушный нашелся и сказал, «Нет, нет, ты не сюда, это уже выход в город, давай-ка вот туда». И я бегом бежала через э, весь длиннющий такой трансферный коридор, по-моему, у меня там был гейт 30 и на каждый гейт, на каждый выход, где-то расстояние было около 100 метров. Ну, то есть, получается, пробежала я огромную дистанцию и чуть не опоздала на свой самолет. Самолет, но в итоге улетела, приземлилась в аэропорту Норте Лос Родеус примерно в 17 часов. То есть летела я туда 7 часов, ну, с пересадкой. вот. Но однако там, в самом аэропорту, я вышла, получила багаж и не поняла, куда мне идти, потому что обычно надо проходить таможню. А меня ничего не спросили, даже штампик не поставили в паспорт, просто выходишь и уже улица. Я стала искать людей, у кого спросить, где мне поставить штампик, что я прибыла в Испанию. Она мне сказали, нет, нет, ничего не надо, просто иди. Я выхожу и уже улица и уже автобусная остановка, которой я воспользовалась, села в автобус и поехала к своему отелю. Обычный рейсовый автобус, в этот раз я не стала заказывать трансфер, потому что заранее по GPS-навигатору спланировала свой маршрут и узнала, что рейсовый автобус идет как раз-таки до моего отеля. Город, в котором я забронировала свой отель, называется Пуэрто де крус Круз. Ну, очень красивое название, поэтому я решила, поеду туда Забронировала апартаменты, я уже говорила, в отеле, который назывался Парк Плаза За 7 ночей я заплатила 250 евро Он находился недалеко от пляжа, ну, где-то около 500 метров Мне надо было каждое утро топать до пляжа, который меня, кстати, очень сильно удивил Он был черный черный песок, и я никогда такого в жизни не видела. Оказывается, это от э, вулкана, от лавы, вот такой вот... Э песок потемнел и стал черным. Ну, в общем, в первый вечер я решила выйти на улицу, посмотреть, где находится пляж, дошла до пляжа. Так, скажем, у меня произошла ориентировка на местности и уже пошла домой и легла спать. Может быть, даже в магазин зашла, что-то купила, потому что я ж не везла все продукты с собой. На следующий день я встала и пошла на пляж. Решила сходить еще в другую сторону, посмотрела, что находится там, пофотографировала всякие виды. В эту поездку я очень много старалась сфотографировать именно такой вот испанщины, какие-то их домики, как выглядят их окошки, ставни, там иногда даже у меня дедушки с бабушками мелькали. Еще мне удалось снять несколько репортажей, которые я отсылала прямо вечером, приходила в свой номер в отель. Кстати, вот так вот он выглядел. И э, отсылала на свои фото и видеостоки, фотографии э, мероприятий или просто э, самого острова. То, что я сняла за день. Итак, что же мне удалось снять? Э, тогда проходил какой-то праздник церковный, я так поняла. Может быть, Пасха была. Я... Честно говоря, не очень сейчас помню, но э, там из какой-то церкви выносили на такой платформе, украшенной цветами, где присутствовали образы Девы Марии и Иисуса Христа и несли ее по городу вот каким-то шествием таким праздничным. К сожалению, видеокадры не сохранились, остались только фотографии. Ну, я уже говорила, не, некоторые архив у меня пропал. Однако у меня остались некоторые видеокадры самого острова, который я снимала, и э, в принципе в эту поездку я наслаждалась природой, погодой, э, солнышком, морем, теплом, загорала, купалась, э, то есть ничего экстраординарного не делала, э, ходила, гуляла, э, и наслаждалась жизнью. Единственное, что я обычно делаю в таких поездках, один день выделяю на какую-то экскурсию. И вот на последний или предпоследний день я все никак не могла выбрать, подняться ли на вершину этого самого вулкана, который привлек мое внимание. Он называется Тейде. Это самая высокая точка Испании. И его высота составляет 3718 метров. В принципе, подняться на этот вулкан я очень хотела, но так как на вершине лежат снега, а у меня не было с собой теплой одежды, были только джинсы и кофта, а там нужно было одеваться очень тепло, потому что на вершине могла быть минусовая температура. И я решила, ладно, осиливаю эту гору как-нибудь в другой раз. Я решила сходить в местный зоопарк, который называется Лоро очень классный зоопарк, я получила море позитивных эмоций и рекомендую людям, которые приезжают на Тенерифе, обязательно съездить и посетить это сафари. Честно говоря, я вообще не пожалела, что потратила на это, по-моему, 34 евро стоил билет, и я провела там практически целый день. Я посмотрела шоу дельфинов, нам показывали различные трюки, как они там плавают на досках, драйверы, и дельфины несут их на серфинге своими носиками Было шоу китов они нас обрызгали водой это было так классно, вот в такой вот в жаркой стране, в солнечных джунглях тебя выдает водой конечно камера у меня могла намокнуть, но я старалась прятать ее под целлофановый пакет в общем получила море позитива, посмотрела огромное количество животных практически на самом входе оборудована огромная территория с гориллами я понаблюдала за одним самцом потом пришла самка они там начали бегать друг за другом в общем я это все пыталась снять потом дошла до павильона с пингвинами и просто впервые в жизни увидела пингвинов и была счастлива они такие и кривые ты сквозь стекло видишь, как они ныряют в воду и под водой видишь, что они делают. И они плавают за людьми туда-сюда, играются, в общем, с людьми, которые приходят на них посмотреть. Это было так забавно и удивительно. Мне очень понравился павильон с пингвинами, я не хотела оттуда уходить. Там такая дорожка типа эскалатора едет вокруг вот этого вот круглого вольера со льдом, со снегами, и они вот там плавают, играются друг с другом и заигрывают с людьми. Затем я провела какое-то время на шоу с попугаями, там нам показывали, как они их дрессируют, чем они питаются, в общем, рассказывали и организовывали такой полет через аудиторию то есть запускали прямо попугаев чтобы они летели над зрителями и прилетали обратно такие красивые огромные яркие цветные попугаи просто сказка Затем я прогулялась еще по различным территориям и павильонам, увидела огромное разнообразие медуз, потом увидела белоснежного тигра, который прямо залез на дерево и стал драть своими когтями это дерево и лезть вверх. И мне стало так страшно, думала, вдруг он сейчас скарабкается наверх, а там уже наверху э, открытая территория, где гуляют люди. Но, конечно, нет, не вылез. Видела живых крокодилов Вообще огромное количество животных, которых я видела впервые Вот так вот прямо до которых было рукой подать Вот так вот я пообщалась с животными Потом зашла еще в Океанариум, где идешь по туннелю и над тобой плавают рыбки И я даже попросила какого-то мужчины сфотографировать меня прямо в этом туннеле Мне очень все понравилось Просто рекомендую вот такой вот парк Лора Парки называется. Это, по-моему, самый главный зоопарк вообще во всей Испании. На побережье же мне очень понравилось э, общаться с бабочками. Они часто садятся к тебе на руку, на нос, э, просто летают, пока ты загораешь, сядут и э, что-то занимаются своими делами. И часто видишь их. Э, на различных цветах, и я старалась словить такие кадры, и вот вам показываю, что у меня получилось. Потом я гуляла, просто смотрела, какие у них там достопримечательности, всякие пушки, какие-то скульптуры, вообще что и с чем это все связано, я не узнала, но... Было. Приятно просто гулять по городу, очень много граффити, я ходила и все это снимала. Еще мне понравилось разглядывать равнообразие э, огромных кактусов, ну, какие-то прямо как в Мексике, наверное, э, которые бывают даже выше твоего роста, а также интересные скульптурки, которые делают люди из э, камушков, которые находят на берегу, лепят такие пирамидки, у кого выше получится. Вот чем занимаются люди на пляже, когда нечего делать. Ну, я все это поснимала и вот показываю вам. Также однажды я решила дойти до ботанического сада но к сожалению он был уже закрыт это было где-то 5 часов вечера а на следующий день я уже уезжала и решила ладно как-нибудь в другой раз может быть схожу в общем классный город на острове тенерифе который называется пуэрто де ла крус очень рекомендую если кто-то когда-нибудь поедет в испанию обязательно посетите по крайней мере, Лора Парки. Ставлю галочку обязательно к посещению. Когда мое путешествие подошло к концу, как раз именно в этот день, когда мне надо было выезжать в аэропорт, зарядил сильный ливень, был очень сильный туман. И я села на рейсовый автобус, чтобы ехать в аэропорт, но там образовалась такая страшная пробка, что я уже подгоняла водителя. Говорю, давайте, давайте. И вот прямо впритык приехала мою визу британскую посмотрели и сразу запустили в самолет это был British Airways обратно я летела уже до Хитро лететь прямым рейсом всего 4 часа 10 минут кстати, в этот раз я впервые пролетала так низко над центром Лондона и успела поснимать и City of London и Кенривов, и даже Big Ben прямо над ним наш самолет шел на посадку и вот вам показываю, какие кадры мне удалось снять. И уже к вечеру я была дома, и на следующий день, по-моему, у меня уже начинались мои курсы в университете, так как летать на отдых я могла только в свои каникулы. Каникулы закончились, и я снова пошла учиться в университет прямо с корабля на бал, так скажем. Вот пока и все, что я хотела рассказать про мою поездку на один из Канарских островов под названием Тинья Рифы. Пока на этом все, не прощаюсь с вами. До скорых встреч!